Все же начнут ныть. Вот, он ни хуя не рассказывает. Как отличить подделку от оригинальной? Первый раз я вообще делаю это на камеру. Друзья, всем привет! Вы на канале Globus Moto, меня зовут Патрик, это Вениамин, его слегка там не видно в кадре, мы сейчас находимся в сервисе. Мы настроили все камеры, кучу, всякой аппаратуры набрали с собой. Мы сегодня поменяем ему цепь ГРМ, натяжитель, отстроим клапана. Сегодня у нас 600РР, ничего умного мы сегодня не привнесем, мы просто покажем так, как это делаем мы, никого обучать не будем. Не забудьте запастись достойным инструментом, не те рожковые ключи, которые лежат у продедушки в гараже съем. Вместе с его москвичом А более-менее нормальные ключи Для того, чтобы вам было удобно и комфортно работать С вас лайк, подписка, если вы еще не подписаны И смотрите, что же мы будем делать Погнали! И поскольку мы везде промухали по звуку Во всем видео, я теперь буду вам Вот так вот надиктовывать Для того, чтобы вы слышали вот такой более-менее Приятный голос, а не вот такую хрень Понял? М -м -м. Воздухозаборник могу кстати. А, да Воздухозаборник, конечно, точно Здесь алюминиевый. Здесь, видимо, уже маленький. А как он дикой воздуха забирает? О. Хреново. Mm -hmm. Так из-за обеих сторонного нет. Это... Воздух от заборников здесь. Итак, теперь приступаем к разборке мотоцикла. Аккуратненько снимаем все клипсики, откручиваем все маленькие винтики, разбираем и откручиваем все, что мы видим и аккуратненько снимаем пластик. Итак, мы подошли к фальшбаку. Аккуратненько снимаем фальшбак и кладем его куда-нибудь более-менее укромное местечко, чтобы не поцарапать. Далее берем головку на 12 и трещотку. И откручиваем два боковых крепления. Складываем аккуратненько все это в магнитную мисочку. В нашем случае мы любим пользоваться такими мисками. Для того, чтобы не растерялось все в случае, даже если мы ее уроним. И убираем это все в сторону. После этого мы берем ремень, протягиваем его сквозь крепление бака. И аккуратненько поднимаем, для того, чтобы он нам не мешал. И тут мы видим сразу какой-то интересный тюнинг. На даче дроссельной заслонки был подключен какой-то тюнинг провода этот тюнинг идет на датчик дроса. зачем не знаю вместо того чтобы выгнуть это крепление что оно как бы из мягкого металла лучше вот прячить гай и мы продолжаем дальше разбирать откручиваем все винты убираем в сторону крепления от мозгов тут же мы видим что нам не хватает болтов здесь не хватает болтов зафиксируйте пожалуйста Где? вот один второй. Убираем мозги в сторону и откручиваем верхнюю крышку фильтр бокса. Также убираем все фишки, которые мы видим крайне аккуратно. Давай покажем, как вот эта фишка разбирается, чтобы ее вот так вот не ковыряли. Это вообще не, никак не фиксирует. Вот надо вот этот язычок вот. Все. Спасибо, учитель! А, да. После того, как мы раскрутились все саморезы по периметру фильтробокса, снимаем крышку вместе с рампой. Я сейчас что-нибудь сломаю. Вот и... Подвешиваем крышку фильтробокса вместе с рампой, для того, чтобы она нам не мешала. Снимать мы ее не стали, нам она не мешает. Сейчас вы видите, как мы раскручиваем два воздуховода. Эти воздуховоды нужно откручивать крайне аккуратно, потому что там очень тугая затяжка. Откручивать нужно с усилием, так же, как и закручивать. Складываем все это аккуратненько, красиво, и нам открывается шикарный вид на заслонки. Не забываем отключить все шланги сапуна, он же дыхание двигателя, и аккуратненько и плавно поднять нижнюю часть фильтрбокса. В нашем случае нет воздуховодов резиновых, которые идут от морды, поэтому мы его очень легко вытащили. В вашем случае необходимо сначала раскрутить хомуты воздуховодов. После этого вытаскивать нижнюю часть фильтрбокса. Отсоединяем все шланги сапуна вместе с клапаном рециркуляции картерных газов и укладываем все это в одном месте. Не забываем, что нам все это еще придется собирать обратно снять грязевую резинку, но нам потом ее еще упаковывать. Вот так выглядит китайская крышка. Исходя из этого можем понимать, что радиатор тоже не оригинальный, скорее всего. Датчик распредвала, вот провод оборванный. Если радиатор и крышка у нас китайская, соответственно, мотоцикл бился в лоб, после чего мы замечаем, что на датчике распредвала имеется дефект изоляции кабеля, который нужно отремонтировать. Откручиваем крепление радиатора для того, чтобы просто опустить его вниз. Опускаем радиатор, вытаскиваем аккуратненько все провода, запоминаем, как все это у нас было, и крайне аккуратно, но очень настойчиво вытаскиваем свечные катушки, их 4 штуки. Не обязательно, но очень желательно разложить их по очередности, так как они стояли. Здесь я рассуждаю о том, какие бывают удобные и комфортные рамы для разборки двигателя. В данном случае рама не самая шлепская как, например, бывают в мотоциклах, где вообще не подлезть к катушкам, ни к свечам. Для того, чтобы нам комфортно снять крышку клапанов, Веня сейчас откручивает односторонний клапан СРОГ. Рекомендую вам сделать то же самое, для того, чтобы спокойно вытащить крышку. Клапан чистенький, масло не подкидывает, значит все хорошо. А тут мы можем наблюдать, что еще остался заводской герметик. Решили почистить обезжиркой грязь, для того, чтобы понять, заводской это герметик или нет. Нет, скрывалась ли эта крышка? Но я вижу здесь чисто как на заводе. Откручиваем оба клапана рециркуляции газов и отправляем их в мойку. И теперь достаем наши свечи. Именно таким ключом рекомендую пользоваться. Если у вас нет такого спецключа, мы вам не завидуем. Шарнирный ключ на магнитной подложке. Если у вас нет вот такого спецключа... Мы вам не в одном из предыдущих наших роликов о распаковке с алиэкспресса мы показывали данные ключи для свечей разной длины крайне качественный продукт и шикарный ключ пользуемся уже больше двух лет снимаем свечи выкладываем их всех по очередности Первый, второй, 12, откручиваем полностью ручку и послаем Слабовато. 10 атмосфер это крайне мало. На грани фола. Минималка абсолютно. Но Здесь неплохо вполне. 12. Не забываем записывать все наши показания. Оригинальный герметик. Оригинальный герметик. Это замер клапанов. Открываем обязательно мануал и смотрим, как выставлять метки. Сейчас мы выставляем верхнюю мертвую точку первого цилиндра. Заглядываем в мануал, читаем, как нам нужно правильно прочитать метку. Выставляем метку коленвала вместе с крышкой. Метка коленвала была на метке крышки. И внизу на отливе должна совпасть одна риска. Теперь по этой метке мы можем понять, насколько сильно у нас растянута цепь. Если посмотреть в разрез двигателя на впуске, то мы можем заметить, что метка звезды у нас ушла. Если на риске выпуска мы видим, что она стоит четко по разрезу двигателя, то на метке впуска она ушла вниз. Это говорит о том, что цепь у нас растянута. И о чем же нам это говорит? Это говорит о том, что не зря мы все-таки приобрели цепь, и будем ее менять. Это у нас первый цилиндр впуск, это второй цилиндр впуск, это третий цилиндр впуск. Сейчас замеряем первый цилиндр впуск. И третий цилиндр впуск. Получается валы ушли вверх в сторону влево и третий вверх в сторону вправо. Как же правильно замерить? Для этого необходимы щупы. Берем нужный нам размер щупа, например 0,20 и пытаемся вставить его в зазор между кулачком распредвала и чашкой клапана. Если залез, берем больший размер. Если снова залез, берем следующий размер и так далее. То же самое в обратном порядке. Когда на 0,20 не лезет, пытаемся вставить 0,18 или 0,15 в зависимости от того, какой у вас есть. Если залез с натягом, значит это размер теплового зазора. Зазора. Для чего нужен тепловой зазор? Клапан металлический, он нагревается. Как мы знаем из уроков физики, что металл под действием температуры расширяется. Если мы не будем соблюдать тепловой зазор между клапаном и распредвалом, то при нагреве двигателя образуется поджатие клапана, и он всегда будет приоткрыт, что грозит декомпрессии, а именно ее отсутствию, и некачественному всасыванию воздуха, сжатию и взрыву смеси. В нашем случае есть различные щупы, которые кратны половиной примерно. 15, 18, 20, 23, 25, 25. 7, 30 и тому подобное. Обычно в магазинах кратно 5. 10, 15, 20, 25 и так далее. Первый и третий впуск померили. Теперь нам надо повернуть коленвал на 180 градусов, чтобы эта метка была вверху. Теперь замеряем второй и четвертый выпуск. Мы не будем показывать каждый шаг замера, просто обращаем внимание, как надо замерять все зазоры. Исключительно по меткам. Не забываем записывать все данные в тетрадь. Ну или мелом по асфальту. У нас получилось по первому и третьему цилиндрам впуск 20 и 20. В допуске впуск 20 плюс минус 0. 3, но так как мы делаем на долгие годы, мы стараемся держаться середины или чуть больше. То есть в допуске выпуск 17-23 мы не можем сделать 23, потому что у нас нет шайб кратный 3. Но выпуск, который горячее, мы сделаем больше. Объяснять, почему выпуск горячее и почему зазор на выпускных клапанах больше, надеюсь, не надо. Потому что через открытые выпускные клапана проходят потоки горячего пламени после взрыва в камере сгорания. А как ты относишься к тому, что люди часто просто поднимают вал и меряют зазор? Ну, вот они просто вал вверх подняли и все. Понял, да, что они не по метке это делают. Ну, то есть не зря же метки придумали. Не надо просто поднимать вал и мерить его как угодно. Нужно именно по меткам. Если его вверх поднял, получается давление меньше, а здесь больше. Зазор будет разный. Теперь выставляем метки, как были изначально. И смотрим четвертый, второй и впускные клапаны. Выставив по меткам, нам открылись второй и четвертый впуск. Сколько получается? 20. Ты сейчас запихнул 20? Нет, это 23. 23 не лезет, да? да. Значит у нас размер 20. Угу. Теперь еще раз проворачиваем на 180 градусов и смотрим 1 3 Смотрим выпуск 1 3 28 не лезет. 0,25 должно быть 0,28. В тоже. 28? 23 они все поджат выпускные не забываем все работы делать по мануалу ссылку мы оставим в описании если вас вдруг забанили в гугле все данные записываем в тетрадь а если я просто хочу поменять натяжитель мне нужно ставить по меткам да а почему ну шоцейк может проскочить если какой-то из поршней будет вверху и вы неправильно поставите распредвал и прокрутите вы можете погнуть клапана. У нас в этом волшебном ящике оригинальных запчастей завалялась оригинальная цепь от квадроцикла. Сверили ее с хондовской, но нет, она немного тоньше. Отсюда ответ. Не экономьте на оригинальных запчастях. После того, как мы замерили все зазоры, в нашем случае поджат весь выпуск, что неудивительно. Приступаем к откручиванию постелей. Расслабляем сначала. Плавно ослабляя и постепенно выкручивая каждый из них, желательно крест-накрест или по цифрам на постелях. Мы отпустили все винты трещоткой и головкой на 10 и приспособили угловой карданчик с паразитной шестерней и шуруповертом. Откручиваем поочередно все винты. Тут мы пытались снять макро и показать, где на натяжителе имеется рабочая зона, но не очень получилось. Постель первая и успокоитель. Здесь, на этом успокоителе, можно заметить, что немножечко мотор голодал маслом, потому что царапки на успокоителе внушительные. Снимаем верхнюю постель, выкладываем все аккуратненько, чтобы не перепутать. Хотя вы вряд ли перепутаете при установке. Невозможно перепутать левую и правую. Они просто у вас не встанут. Укладываем все это аккуратненько. Снимаю распредвал. При снятии распредвалов можно случайно уронить цепь ГРМ вниз мотора, для того, чтобы ее не доставать. Привязать что-нибудь. Или отвертку вставить. Можно просто привязать или вставить отвертку. Мы в сервисе используем стяжки. Но в данном случае цепь мы меняем. Какое масло посоветуй? Любое. Такое? По мануалу. Про зазоры. Вот если здесь замерять, здесь вообще износа нет. Вот здесь износ и тут. Зазоры везде разные будут. Вот. Снимаем крышку. Аккуратно, не торопясь, откручиваем все винты, для того, чтобы не послизывать грани этих болтов. Потому что такие, как я, придут и скажут, ага, крышка снималась кривыми руками. Для того, чтобы проще было снять эту крышку, нужно повернуть полуосцепление против часовой стрелки. Я его отключу. Тогда крышка спокойно снимется с направляющей и отсоединить датчик коленвала. Не потерять вот эту шайбу Именно эта проставочная шайба привода стартера на обгонную муфту остается лишней деталью после сборки Пользуйтесь коробочками или магнитными чашками, тогда при сборке ничего не забудете поставить Инспектируем состояние приводной цепи маслонасоса Смотрим, чтобы она вот здесь не провисала так это нормально Я уже устал говорить о том, что нужно все аккуратненько снять и все аккуратненько и сложить какую-нибудь коробочку Это у нас привод обгонной муфты Ну или кому удобно, привод бендикса В нашем случае есть компрессор и и есть гайковер Мы именно таким образом откручиваем гайку с коленвала Вы можете заблокировать передачу И попробовать открутить все это дело руками Но второй человек, который вам будет помогать Должен держать задний тормоз Ну или делать все это самому Это ж как надо раскорячиться Для того, чтобы держать одной рукой тормоз И второй рукой крутить гайку с коленвала Откручиваем болт крепления шайбы На башмаке успокоителя Цепь освободилась И вытаскиваем старую цепь Предварительно сняв ее со звезды Для комфортного демонтажа Обязательно изучаем и инспектируем те детали Которые мы снимаем на наличие каких-то повреждений и износа Замерим, насколько она растянута Вывешиваем обе цепи на какую-нибудь отвертку Совместив звенья и смотрим, какая у нас разница В данном случае существенно но не настолько критично Видали и более растянуты. И приступаем к самому интересному Берем новую цепь и устанавливаем Ну, короче, я как всегда проморгал вспышку Веня цепь уже опустил Опускаем цепь, одеваем ее Навал, блокируем все это дело, вставляем башмак успокоителя, я просто не знаю, я смотрю, что Веня делает и комментирую. Я сам не шарю в мотоцикл. А Веня не хочет рассказывать. А как сильно нужно затягивать? Ну Там 15 вроде, да, 11-15 метров, мм, так же, как и крышку. В алюминии сталь затягивать сильно нельзя, буквально чуть-чуть. Сталь в алюминии вязнет, поэтому затягивать ее сильно не обязательно. И никаких лактайдов, никаких герметиков мазать не нужно, потому что стальной болт в алюминии вязнет и никогда не раскрутится. Обгонная муфта. Ты микрофон снял, теперь мне диктуешь здесь условия. Обгонная муфта, вот. Подшипник, который, по сути, в одну сторону крутится, во вторую блокируется. Тут даже для дебилов, смотри, написано. Читать мануал, прежде чем крутить. спин. И вот этим местом его вот сюда надо ставить. Потому что здесь стоят метки для срабатывания искры И для понимания положения коленвала И датчик стоит на крышке Вот эти вот метки, они определяют положение коленвала И по-другому обгонную муфту не поставить Опять же, в данном случае мы используем наш пневмогайковерт вместе с компрессором Но вы можете использовать обычный ключ Опять же, включив передачу для того, чтобы заблокировать коленвал И держать тормоз Таким образом вы сможете закрутить эту гайку Мы сейчас покажем, как мы будем проверять все это дело динаметрическим ключом Берем динаметрический ключ Настраиваем его на 74 ньютонов на метр. Итак, включили на первую передачу, довели до упора и теперь пробуем ключом. Ну, мы затянули его и без того, 74. То есть, может быть, даже затянули чуть больше, но пистолетом мы поставили на самое минимальное. Все, проверили, 74 ньютона на метр. По поводу динаметрических ключей не забывайте их отпускать, потому что пружина, если подожмется, через пару-тройку лет могут врать, а может быть и раньше. А на сегодня это все. У нас сегодня уже пол седьмого вечера, продолжение будет завтра. Для вас это так, в один клик, а мы встретимся с вами завтра. Два дня снимали, три дня нарезали Еще три дня озвучивали С тебя было бы шикарно лайк, подписка И оставить комментарий по поводу того, что ты здесь увидел А мы тем временем наносим очень тонким слоем герметик Для того, чтобы он лишний раз не выпирал Ладно, если наружу, но вовнутрь я хочу сделать красиво На скрутке угу. Вот эти провода были на скрутке С банально синей изолентой Но мы не ищем легких путей Решили сделать все как мы это видим Канифоль, присадка, пайка Размещаем кембрик, зажигалка, чик Хотя можно было достать фен и сделать красиво на камеру Но мы же не лухари Достаем из закромов термоизоленту Скручиваем все провода Отрезаем ее не поранив пальцы Гаражные профи эксперты смотрят и негодуя Техника безопасности Не, не Слышал. Лихо заруливаем в дрифте к нашему мотоциклу на супер стуле, находим какую-нибудь тряпку или чистую бумагу, смачиваем все это дело обезжиркой, в вашем случае может быть керосин и обезжириваем все контактные места крышки с двигателем. Очень аккуратно прикладываем крышку двигателя взводим полуось привода сцепления против часовой стрелки, чтобы крюки зацепились за грибок подшипника. Пытаемся попасть по направляющим на ответной стороне, помогаем легким постукиванием киянкой и рукояткой молотка, кстати герметик должен немного подсохнуть прежде чем одевать крышку насаживаем все болты в крышку из мисочки в которые только те болты которые были на крышке чтобы случайно не поставить другие наживляем болты крест-накрест не затягиваем пока все болты не установили после того как крышка уселась на посадочные места и направляющие протягиваем по кругу сильно затягивать не нужно не забываем поставить расширительный бачок охлаждающей жидкости после того как все болты установлены и расширительный бачок уже висит начинаем протягивать по кругу все болты затяжка не должна превышать 15 нютонов на метр потому что сорвете резьбу и будет очень неприятно аккуратно, не сорвите. Приступаем к установке троса сцепления. Сначала одеваем трос в ловушку полуоси сцепления, потом прикручиваем кронштейн в отверстие над крышкой. Затяжка также не должна превышать 15 ньютонов на метр. Не нужно брать ключ с метровым рычагом, а просто аккуратненько подтянуть. Поправляем трос и пробуем, правильно ли мы все это собрали. Проверяем, как все это работает, выжав сцепление. Начинаем настраивать клапана. Достаем нашу коробку шайбами. Для этого нам понадобится магнит на телескопе, у нас еще и с шарниром, и ну вот, Исходя из того, что мы тут позамеряли, впуск у нас нормальный посередине, а выпуск у нас страдает 23, а должно быть у нас 28 плюс-минус 3. То есть будем делать 30. Итак, вытаскиваем каждую чашечку с клапаном и фиксируем размер каждой шайбы, записывая это все дело в тетрадь, для того, чтобы понимать потом в дальнейшем, какой размер нам нужно удержать. 200. Двухсотый слишком большой зазор будет. Почему? будет По максимуму будет 35. Ну, тогда можно, да, 200 поставить. Немного будет подсокивать, но все равно потом в дальнейшем все это поправится. Теперь, исходя из этих данных, считаем, у нас 0,23, это зазор. Шайба у нас 208. Для того, чтобы увеличить зазор до 0,30, 0,30, 0,31 у нас максималка, нам нужно отсюда отнять то количество, чтобы получилось зазор 30. У нас 0,23, нам нужно... Прибавить 0.237, зазор будет ровно 30. У нас не будет шайбы на 201, у нас будет шайба на 200. Итого ставим шайбу на 200 ровно, и получится у нас зазор 0.31. Магнитом достаем чашку, расположив его по центру, чтобы вытащить сразу шайбой. Рекомендуем доставать шайбу над столом, чтобы ее не потерять. Если даже на шайбе не стерлись цифры размера, написано 205, то мы все равно рекомендовали бы их перепроверить. Записываем данные в тетрадь, то что у нас шайба является размером в 205. Самое главное, не перепутайте, в какую сторону вы делаете шайбы, потому что многие не понимают, в какую сторону они ставят шайбы больше и делают еще хуже. Итак, смотрим, у нас размер 208, если смотреть по механическому, по электронному, он врет ну, на несколько соток. Теперь замерим такой же, только новый, который идет по размеру 200. Вот он у нас 207. Именно поэтому мы не пользуемся электронными, только перепроверяем себя. Пользуемся механическими. У него погрешность тоже есть, но не такая дерзкая. И приступаем к замеру и замене шайб. Рекомендуем убедиться, что в плоскости поставили шайбу, проверяем пальцем, что она на своем месте. И накрываем ее чашкой. Что касаемо микрометра. Как вы заметили, мы предпочитаем хоть и не самый дорогой, но механический. Он не так сильно врет, то есть с минимальной погрешностью, в отличие от электронных. У нас размер здесь такой же. Если мы поставим шайбу 200, то у нас зазор увеличится на 5 и того будет 28 это вполне в пределах поэтому мы сейчас ставим сюда тоже 200 и зазор у нас будет 28 не забываем записывать все данные для того чтобы потом в дальнейшем понимать какие шайбы мы поставили чтобы при повторной промерке понимать какую шайбу нужно будет подкинуть не переделывать работу заново бывает очень часто что шайба та которая стоит в одной чашке нужна в другую этот размер но следите за тем чтобы шайба не была убитая с вмятиной я обычно делаю так я сначала раскладываю все чашки Смотрю, какие шайбы нужны, после этого уже собираю все чашки, так как этого необходимо. Но самое главное в таком случае не поменять чашки местами, не перепутать, потому что чашки тоже имеют свою приработку и не рекомендуется их менять местами, например, с 1 на 4 цилиндр, например, какую-нибудь чашку. Ну а для вас выбор использовать так, как делаю это я, вытаскиваю все чашки, либо каждую чашку по одной. Возможно, это немножко неэкономно, но уже тут выбор за вами. Мы на данный момент сейчас ставим все новые шайбы, потому что у старых шайб имеется вырос. Самое главное, нужно убедиться в том, что шайба у нас стала ровно на свою плоскость Пальцем убедились, что она стала ровно И после этого накрываем чашкой Исходный зазор 0,23, а нам нужно получить 0,30 Шайба у нас 202 Если мы поставим 195, то мы сделаем зазор на 7 мм больше Если мы от 0,23, зазор будет плюс 7, это будет у нас зазор 30 Это у нас в допуске Соответственно сюда мы сейчас ставим шайбу 195 Потому что шайбы у нас кратные пяти. И у нас будет здесь зазор тот, который нужен. Примерно в таком порядке будут все устраиваться клапана. Выставляем двигатель в верхнюю мертвую точку первого цилиндра на буковку Т. Выставляем выпускной распредвал на метку ЭКО, чтобы она смотрела на переднее колесо. И ставим ее в заподлицо с двигателем. Поставить оба вала, то еще висели. Итак, перепроверим наши данные. У нас метка Т стоит на отметке вверху, и нижняя отметка стоит напротив отлива. Здесь метка IN стоит с полоской за под лицо двигателя, и метка выпуска стоит за под лицо двигателя. Сейчас мы одеваем постели, немного затягиваем и делаем пару оборотов. Когда будем крутить коленвал, обязательно свечи должны быть выкручены, для того, чтобы мы могли легко крутить коленвал вместе с цепью ГРМ. Если вдруг у нас идет какой-то затор, проверяем снова метки. Если вы крутите коленвал, а у вас происходит какой-то упор, именно для этого нужно откручивать свечи, чтобы понимать, что не из-за компрессии встал упор, а именно что может просто клапан встретиться с поршнем. поэтому выкручиваем свечи и крутим. Коленвал должен крутиться абсолютно легко и свободно и непринужденно. Затягиваем постепенно все болты, не тянем один, тянем все, до закручивания. Затянули, следующий, затянули, следующий. Просто протягиваем все болты, усаживая их постепенно. Крутим постепенно, усаживая всю постель, чтобы она могла свободно сесть на свои направляющие. На всех моторах есть цифры, в какой последовательности надо закручивать. Сначала проходим легко, потом проходим ключом, а динаметрическим ключом уже проходим тогда, когда мы провернули и все проверили. 12 ньютонов на метр в данном случае. Вот мы можем наблюдать, как постепенно усаживается постель. постели. Итак, все протянули, сейчас ставим натяжитель И будем проворачивать потихонечку Коленвал, без натяжителя не рекомендуем Вам это делать, потому что может проскочить Звезда через цепь и будете Потом разбираться заново выставлять Ну в данном случае я даже не знаю, что прокомментировать Это натяжитель, здесь мы показываем Как его установить, нужно аккуратно поставить Болты, затянуть все это дело шестигранником Потом протянуть его полностью Не забываем, что прокладку можете купить новую А можете поставить старую, иногда на мотоцикле 600РР идет стальная прокладка, которую Менять не обязательно, мое самое любимая сброс есть натяжитель взведен постепенно проворачиваем смотрим чтобы у нас не было нигде дезотупа коленвал должен крутиться очень плавно без каких-либо нагрузок а у тебя передача крутится дядя с передачи сними мы когда затягивали винт итак включили на первую передачу довели до упора и теперь пробуем ключом а мы что-то крутим не поймем почему так тяжело а я сижу смотрю у меня колесо вращается После того, как мы провернули оборот 2, выставляем снова по метке и проверяем, все ли у нас хорошо. Потому что бывает такое, что метку выставили не совсем ровно. И после того, как мы выставили метку по новой, у нас может быть расхождение. Поэтому проверяем метку 2-3 раза. Меточка 1, раз, меточка внизу 2. Смотрим меточку здесь. Проверяем себя несколько раз. Не стесняйтесь себя проверять, ничего страшного не будет, если вы 7 раз отмерите, а потом один раз заведете. И проверяем меточку здесь. Все, у нас все в идеалосе. Вот заподлицо метка, Здесь, вот есть, если в разрез посмотреть, вот она метка заподлицо здесь метка такая же заподлицо, собственно все сейчас обезжириваем место крышки намазюкиваем немножечко герметику и продолжаем собирать да крышка пока будет сохнуть Веня промеряет все зазоры, правильно ли он собрал или неправильно, и потом померяем компрессию посмотрим, насколько она повысилась собственно, вот она и есть диагностика Веня изъявил желание один раз смазать цепочку, потому что ему не нравится, как она туго крутится. Я говорю, может быть, все-таки ее смазать надо. Мы сейчас смажем цепь и посмотрим, как она будет крутиться, потому что она новая, она не в масле, как у нас любили делать наши деды. А, действительно тяжело крутится, слушай, легче стало. Вот я сейчас провернул, во, во, одной рукой уже кручу, смотрите, на вытянутой руке все, она пошла, все. Во-первых, цепочка была примерно на пятую часть звена растянутая. И плюс ко всему, это еще не приработалось, Поэтому, я думаю, ничего страшного не будет. Самое главное, что мы выставили все по меткам. Цепь у нас оригинальная, с метками М. Сейчас еще раз проворачиваем, смотрим по меткам, проверяем себя. Потом снова по меткам проверяем зазоры. Накрываем крышкой, сначала намазав немножко герметикой. И заводим. Будем смотреть, какая компрессия. А не забываем поставить запорный болт вместе с алюминиевой шайбой. И после того, как мы проверили, нужно будет не забыть закрутить все постели до 12 ньютонов на метр, как по мануалу. Видим, что мы установили динаметрический ключ 1,4 дюйма на 12 ньютонов на метр. И затягиваем по цифрам. И сейчас будем протягивать до характерного щелчка. Все, болт протянут. Вот они видны цифры. Вот по этим цифрам нужно затягивать. На каждом двигателе, практически на каждом двигателе, есть эти цифры. Это очередность, как вам необходимо крутить винты. Не забываем установить эту планку с успокоителем и дотянуть все болты. А что вы там ищете, дяденька? Момент затяжки, наверное? У нас есть мойка ванна. Вы можете использовать любое ведро и керосин с бензином. Мы же моем специальной жидкостью, которая еще и плюс обезжиривает. Продуваем. Промываем всю влагу сверху, обезжирка, снова продуваем, крышка готова к нанесению герметика. Откладываем ее сушиться и продолжаем мыть дальше детали. Это достаточно мокрая, кропотливая и очень мутная работа, поэтому мы включим вам небольшую музычку, для того, чтобы вам было повеселее. Мы могли бы вырезать эти файлы, но решили оставить, чтобы вы понимали, с какой тщательностью нужно все это натирать. Мы так видим. Тщательно протираем все обезжиркой. Обезжириваем резинку для того, чтобы на нее намазать немножечко герметика. Совсем тоненький слой. И музыка такая в тему. Знаешь, как поделки на ютубе. Поскольку Honda это не Кавасаки и у нее прокладка течет крайне редко. Но все же наносить рекомендуем герметик хотя бы по бокам. Вот На местах, где была проточка подвалы, вот эти вот два бугра, вот эти места под свечи нет смысла смазывать, там практически никогда ничего не течет. Если прокладка в хорошем состоянии, то никакого смысла нет, если она не сухая, не потресканная. Приступаем к сборке. Шел второй день ремонта и съемок, и мы изрядно подзадолбались. А со съемками ремонт еще дольше, я вас уверяю. Сейчас маленький перекур и погнали дальше. Вот сейчас Виня проверяет клапана. Сейчас третьим была проблема? Сейчас сколько? А я все это дело снимаю с крыши. Не забывайте проверять повторно клапана. После того, как настроили, нужно проверить, что вы там настроили. Потому что вы можете сделать случайно хуже. И даже не знаете об этом. А потом удивляетесь, что вы вроде настроили клапана, а у вас он едет еще хуже. Все закрутили, все собрали. Что-то я, видимо, не показал. Клапанную крышку поставили на место. Прикрутили тросики заслона. Крышку поставили. Затягивать ее сильно не рекомендуется. 15-20 ньютонов на метр. Время у нас полшестого. Все. Попробовали, чтобы она все крутилась, нигде ничего не запиралось. Вдруг клапана погнем. То есть, таким образом мы проверили. Сейчас берем манометр и меряем компрессию. В четвертом было сколько? Встреча третьем сколько было 10 самое печальное было в третьем 10 и там был сильно поджатый клапан смотрим итого 12 вау поздравляем и, кстати, эта компрессия может стать потом лучше в связи с тем, что клапана там имеют небольшой налет из-за того, что они были приоткрыты. Мотоцикл прогреется, так скажем, прибьются клапана снова к своим посадочным местам, и все будет хорошо. Все сколько? Угу. Четвертый цилиндр 12, как мы видим. Ради интереса можно прогреть мотоцикл и потом после этого замерить компрессию на теплую дать ему немножечко остыть. Но это уже по желанию. Я думаю, нам этого результата за глаза хватит. Учитывая, что было там где-то 11. Ага. Не закрутил. Бывает. Так, это у нас второй цилиндр 12. Завод 12,5. половиной. Итак, давайте зафиксируем Первый был 12,5, он так и остался Второй был 11,5, сейчас 12 Третий был 10, сейчас 12 И четвертый был 12, сейчас также 12 То есть мы выровняли везде компрессию Теперь он будет ехать намного поинтереснее Учитывая, что мы меряли компрессию уже когда мотоцикл был остывший Соответственно при горячем моторе При удлинении клапана в связи с тем, что он расширяется а, компрессия здесь падала, я думаю, на 2-3 числа. То есть не 12,5, например, в первом было, а, например, там 11. А там, где 10, там, скорее всего, было 8. Примерно так. Всегда, когда мы меняем свечи, старые свечи мы отдаем владельцу. Упаковываем в ту же упаковку, которые были новые. Для того, чтобы человек знал, что мы ему их поменяли. Закручиваем новые свечи, заводим. Будем смотреть. Затягивать свечи до усерачки не надо. Вы ломаете таким образом резьбу. Новые свечи имеют шайбу, которая не дает вам сильно затянуть и она уплотняется. Соответственно, если вы будете вставлять старые свечи, не надо с такой же силой затягивать старые свечи, потому что вот эта шайба, она может взять на себя нагрузку. Здесь я не дал старую свечу, и на ней вы можете увидеть, что вот это кольцо уплотнительное, оно уже сплюснуто. То есть старую свечу нельзя затягивать так же, как вы затягивали новую. Но и новую закручивая, не надо тянуть до тех пор, пока у вас не сорвет резьбу. А резьбу сорвет, скорее всего, на алюминии, а алюминий это у нас блок. То есть здесь резьба у вас останется нормальная, а на алюминии вы сорвете резьбу и вам придется потом либо вворачивать ввертыш, вертыш, либо менять целиком всю башку. Поэтому лучше не дозакрутить свечу, чем ее перекрутить. А еще лучше взять динаметрический ключ, если у вас руки не, из непонятного места, и закрутить по динамике. В мануале написаны цифры. Вообще пользуйтесь мануалами, это полезно для здоровья вашего мотоцикла как минимум. Кстати, вот Веня, самый лучший в мире механик, упомянул о том, что бывают случаи, когда не только срывается резьба, но и ломается свеча пополам. Ломается свеча, остается там кусок резьбы. Ну, как бы в таком случае, конечно, лучше сломать свечу, разобрать все и выкрутить, вставить новую, чем покупать головку новую из-за того, что вы сорвали. Бывает резьба остается от алюминия прямо вот здесь, а бывает... Свеча ломается просто вот в этом месте. Вот на месте шайбы ломается свеча. И вся эта резьба остается там. А вот это все место остается в ключе. Вот это вот вообще веселух. Тогда приходится все равно снимать головку. Потому что вы так никак не подлезете. И вы сверлиться, забивать туда какой-нибудь шестигранник. Либо еще что-то. И каким-то образом все это дело выкручивать. Так что будьте осторожны. Сильно свечи не затягивайте. Да еще, я думаю, полезно будет узнать, как отличить подделку. Ну, либо некачественную свечу от оригинальной. На всех свечах, вот на вот этой вот юбке, здесь написано номер цифры, артикул. И вот здесь должно быть обязательно написано Japan. Если не написано Japan, то это либо какая-нибудь китайская свеча, либо подделка. Скорее всего подделка. То есть вот таким вот образом можно отличить подделку от оригинала. Ну и конечно же все скажут, что китайцы не могут сделать джапан. Да могут конечно, но это будет настолько криво-кос. Уже неоднократно сталкивались и именно тогда, когда не написано джапан, свеча работает очень недолго, либо некорректно. Поменяли свечи, все стало хорошо. Кстати, не забудьте накрутить туда сразу свечи, для того, чтобы не насыпать свечные колодцы вместе с цилиндрами всякого непонятной пыли. Собираем резиночку аккуратненько, потом ставим фильтр-бок, проверяем фильтр, устанавливаем мозги, ставим все датчики на место и заводим, смотрим, как оно работает. И немножечко рекламы. Сегодня спонсором нашего выпуска являются таблетки Пендалин. Таблетки Пендалин. пока не выпьешь, работать не начнешь. Это, конечно, шутка юмора, но мы уже почти закончили вот этот вот... CBR 600 RR 2006 года, сделали ему клапана, поменяли ему цеп ГРМ и натяжитель. Извините, если было непонятно, тогда вам точно лучше поехать в сервис. Да нет, фильтр нормальный, еще поездит. Вот так вот смотришь, вроде нормальный фильтр, еще поездит, потом смотришь на новый и понимаешь, что нет все-таки его пора на мусорку. Даже не знаю, что здесь можно комментировать, но как бы собираем обратно фильтрбокс. Мы используем, как уже я говорил, шуруповерт для того, чтобы все это дело ускорить и упростить, потому что руки за весь день ну, задолбливаются все это дело крутить. Не забываем все правильно одеть везде фишки и установить аккуратненько мозги. Раскладываем все провода, стараемся компактно разложить все провода и не забываем все фишки воткнуть, чтобы при первом старте не образовалась ошибок, целый мешок и не пришлось снова разбирать и искать, что же мы не подключили. Как мы помним, нас нас не хватало немного двух болтов господа как вы помните вот этих вот двух винтов не было вообще в принципе вот мы не можем допустить что здесь не хватало винтов если у нас есть мы всегда постараемся их поставить за это можно лайк воткнуть между прочим там блок не дает начинаем проверять чего вы там наделали сынок у тебя одна фара не работает мама это же мотоцикл Смотрим на ошибки Обшивки смотрим Обшивки, ошибки Фокусируйся, во, сфокусировался Нихт вобла, нихт Вот такой красавчик Вот такой Давайте послушаем мотор как работает Надо срочно вытяжку! Вытяжку надо срочно. Вся вот эта вот дымовая завеса, это все то, что мы там заливали, где-то маслице капнула на трубы. То есть это все издержки производства. Вот таким вот приходится дышать нашим механикам. Да, в принципе, любым механикам. Те, кто не в курсе, мы же вот там вот повесили себе вытяжку, продлили ее, вот эту бандуру. И вот там у нас есть окно, которое выветривает все, что в помещении под потолком. Кто-то нам написал на телефон сервиса Globus Moto. А те, кто хочет попасть к нам в сервис, запишите номер телефона, он сейчас у вас на экранах. Телефон сервиса. Вениамин вам ответит. Или Вадим. И многие, наверное, подумали, что-то он как-то хреново работает. Конечно, хреново работает, потому что мы же не сказали о том, что сюда лазили. Вот здесь находится датчик положения дроссельной заслонки. И, как вы видите, болты здесь не оригинальные. А болты здесь стоят обычные Винтики, а должны стоять Звездочка с точкой должны стоять Так вот, сюда уже какие-то лухари лазит. И если посмотреть, то вот он Шатается, видите, вот, его нужно, короче, правильно Выставлять, он Бывает троит, а бывает нормально работает. Так вот, сейчас мы будем этим заниматься. Человек приехал с тем, что у него работал мотоцикл хреново. Мы ему сказали, что сначала нужно замерить компрессию и потом посмотреть на клапана. Мы это сейчас сделали, а дальше будем уже настраивать датчик датчик положения дроссельной заслонки. Но для вас рекомендую, если там стоят оригинальные болты со звездочкой с точкой, то лучше туда вообще никогда не лазить. Забудьте про эти болты. Они выставлены правильно, лучше вы не сделаете абсолютно. Эта настройка нужна только для завода. Давай покажем разницу. Как ну это? конечно. Давай угла. Вот он бывает тупито, а бывает нормально. Ставьте лайки, если нравится. Если не нравится, ставьте дизлайк. У нас есть стабильно 4 чувака, которые ставят дизлайки. То есть, причем даже те, кто подписан на канал, и они ставят на все видосы дизлайки. Ну, хотят выделиться, да не вопрос. Для нас это такие же лайки. Нас просто удручает, что люди, которые нас смотрят, ставят нам дизлайки. А тех, кто ставит лайки или не ставит, у вас есть возможность изменить эту ситуацию в пользу лайков. Вам за это спасибо. Вот вам за это лайк. Мы для вас старались, между прочим. Сейчас будем его собирать. Это, наверное, скорее всего, уже завтра. А для вас это будет вот так. Наверное, это все, что хотелось сказать на сегодняшний день. А сейчас вы увидите чисто сборку. И, соответственно, видосы, которые можно посмотреть, также расположены у нас на канале. А теперь просто сборка. И желаем вам удачных сезонов, хороших ремонтов, не попадать на мотор, выставлять все метки вровень, и чтобы у вас всегда все прекрасно работало, и не надо туда было лазить. С вами был Патрик, это Вениамин. Вон там. А канал Глобус Moto. Спасибо, что нас смотрите, и пока-пока. Поставьте лайк, мы очень старались, правда.